Всем привет, дорогие друзья! На связи Богдан Браво, и в этом видео я вам расскажу о том, как можно легко и просто купить домен. Итак, смотрите, есть такой сайт под названием Rec.ru. Это сервис для покупки доменов, хостингов и кучи всего остального, что нужно для, для вашего сайта. Смотрите, ссылочку для удобства можете найти в описании под этим видео. Переходите по ссылке на этот сервис, проходите простую регистрацию. Для регистрации нужно ввести email и пароль. Все, после регистрации у вас появится ваш личный кабинет. Представим себе, что у вас уже есть личный кабинет. Вы переходите далее во вкладочку «Домены». Вот она здесь находится на, как бы, ну, на главной странице. Нажимаем «Домены». И теперь нам нужно выбрать название для своего домена. То есть обычно указывается как бы, название своей компании. Для примера, чтобы все сделать максимально просто и быстро, я введу какой-нибудь набор букв. Вот, чтобы точно попасть в свободный домен. Итак, нажимаем, ввели здесь название, да, допустим, нашей компании, и нажимаем на кнопочку подобрать. Теперь сервис проанализирует базу и скажет вам, какие домены свободные, а какие заняты. Если, например, домен занят, а он прям вам очень сильно нужен, то можно обратиться в службу этого, так сказать сервиса, и чтобы они как бы связались с продавцом и купили домен, вот, и если домен свободный, то вы можете, в принципе, его покупать, вот я ввел какой-то набор букв, да, здесь у меня показывают, вот, пожалуйста, вот домен а, с зоной .ru свободен, зоной .online вы можете приобрести за 1 рубль, это, ну, практически в подарок, здесь, получается, есть другие варианты, там, всяких доменов они предлагают, вот тут тоже, смотрите, вот с точкой ком 856 рублей, если хотите, ну в зоне ком. Если зона ru.com 149, сайт 19, store 299, pv 349, точка тех 599 и так далее. Еще вот можно посмотреть 7 вариантов разных, вот еще 7. То есть, пожалуйста, вот выбирайте то, что вам нравится, выбирайте ту зону, которая вам больше по душе. Да, кстати, можете выбрать на кириллице, можете выбрать на латинском языке то есть английский или русский и так представим себе что вот этот домен нас устраивает то есть самый дешевый самый простой домен мы нажимаем на зеленую кнопочку перейти к заказу сейчас смотрите очень внимательно здесь нам сервис предлагает купить дополнительные продукты которые нам нужны ну или якобы нужны если вы например создаете сайт с нуля то есть у вас там код, да, куча файлов, вы потом планируете это все закинуть на хостинг, в базу там, разместить, в общем, делать, сделать все по-серьезному а с нуля, то вам нужен будет хостинг. Если нет, то как бы вы его просто убираете. Кстати, друзья, я занимаюсь созданием сайтов на Тильде, так что если вам нужен будет сайт, для вашего бизнеса, мероприятия или интернет-магазин, или вообще для любых других целей вам нужен сайт, вы можете обратиться ко мне, я вам с удовольствием в этом вопросе помогу. Итак, смотрите, дальше мы убираем вот этот вот тариф эконом, потому что он нам не нужен. Да, кстати, если сайт на тильде, то вам не нужно а, приобретать а, этот CCL-сертификат. Если у вас сайт не на тильде, то вам нужно будет его приобрести. Здесь его тоже можно приобрести. Я, если что, в другом видео могу показать, как это сделать. Итак, все, мы здесь убрали все лишнее, все, что нам хотел продать этот сервис. Это вам ну, реально не нужно. Дальше нажимаем «Оплатить заказ». То есть проверяем здесь сумму 199 рублей. Нажимаем кнопочку «Оплатить». Да, кстати, друзья, если у вас есть промокод, то вы можете его ввести. Я постараюсь промокод оставить в описании под этим видео. Вот дальше вы выбираете удобный способ оплаты, какой хотите. Я обычно... Ну, тут есть Сбербанк Онлайн, Киви, кошелек, U-Money, WebMoney, Samsung Pay и так далее. И еще можно оплатить через терминал. Собирайте, что вам нужно. В моем случае, как бы, самое удобное, это Visa MasterCard. Да, кстати, я рекомендую привязать карту к этому сервису. Но это уже вы по своему желанию, но я рекомендую привязать, потому что через год нужно будет снова оплатить этот домен ну, за его обслуживание, да, и если как бы, вы это не оплатите, то он как бы, может отключиться да, и уйдет к какому-то другому человеку, кто его купит. Поэтому обязательно, ну, желательно я вам рекомендую, сделайте так, чтобы у вас было автор, автопродление. Нажимаем на кнопочку «Оплатить». И после этого, сейчас нас перебросит еще на страницу, там снова мы нажмем «Оплатить». Так, оплата реактору, так, так, так. Все, здесь еще раз проверяем наш заказ, регистрация такого-то домена, домина, нажимаем на, проверяем способ оплаты, нажимаем еще раз на кнопочку «Оплатить», и там мы уже вводим данные нашей карты. В принципе, все, как бы вы уже поняли, как это делать. Еще раз, друзья, если вам нужен сайт «Натильда», хороший сайт, красивый, который будет приносить вам клиентов, то вы можете ко мне обращаться, я вам с удовольствием этот сайт сделаю. Примеры работы я, соответственно, как бы вам предоставлю. Вот здесь вот вводите номер, номер карты, вот эти все данные и Pay. Все. Я с вами прощаюсь. Если это видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Все. Всем пока.